Это может быть не то, что такое, что такое либерализм, а что мы хотим на самом деле построить вообще в принципе в нашей стране. Ну понятно, почему кремлевские СМИ навешивают этот самый елык, причем они намешивают его не только на Алексея Навального, но и на всех остальных каких-то оппозиционных а, людей, которые им не угодны, которые имеют хоть какую-то популярность. Потому что либерал в нашей стране, к сожалению, наверное, это слово уже стало ругательным, начиная там, с 2000-х годов, начиная с 90-х, наверное, даже когда... Под эгидой либералов подавались вот эти вот самые олигархи, которые якобы обворовывали все остальное население, которые действовали в сугубо своих личных интересах. Алексей Навальный не либерал. Он не левых взглядов, он не правый взглядов. Алексей Навальный и лично я сам, и лично многие люди, которые являются сторонниками Алексея Навального, у них нет никакой идеологической программы. Mm. Они выступают просто за нормализацию ситуации в нашей стране. Потому что то, что сейчас происходит, это действительно ненормально. Это выход за какие-то адекватные рамки. Когда детей сажают за какие-то экстремистские репосты. Когда э, людей сажают за то, что у них иное отличие от э, представителей власти мнения. Вот это вот ненормально. Когда в стране зашкаливающий огромный уровень коррупции. Вот это вот тоже ненормально. Такого быть не должно. И вот это вот все крыло, которое представляет Алексей Навальный оно, наверное, все-таки выступает по большей мере за то, чтобы просто не было такого. Для того, чтобы у нас появилась столика того самого малого, тех самых прав и свобод. И, наверное, все-таки в экономическом плане каких-то преимуществ, которые имеются в других странах. То есть, получается, Алексей Навальный у нас за нормализацию. За нормализацию ситуации в стране. То есть, Алексей Навальный у нас за стабильность. А вот не боится Александр Зыков, то, что мы с Алексеем Навальным придем постепенно к той самой стабильности, к которой мы пришли с Владимиром Владимиром Путиным. Да. Вот я помню, что вот Владимир Владимирович Путин, когда пришел на свой первый срок, он говорил о усилении вертикальной власти, он говорил о том, что страна должна быть сильной, он говорил о том, что должна быть нормализация, потом постепенно вышло слово стабилизация. То есть, знаешь, вот когда мы говорим о том, что у него нет никакой идеологической платформы, я думаю, что это получается, что примерно то же самое, что мы сели в самолет, который непонятно, куда летит и непонятно, куда, в общем-то, приземлиться, куда мы, в конце концов, пролетим. Вот мы сейчас коснулись вопроса, связанного с нынешним состоянием в нашей стране. Я бы его охарактеризовал, это не нынешний состояние в стране, просто как тоталитаризм. Просто как тоталитаризм. И когда приходит очередной политик, которая говорит просто о нормализации... То есть от нормализации, извините, до тоталитаризма, собственно говоря, один шаг. Mm -hmm. Смотри, очень-очень простая на самом деле ситуация, uh -huh. которую очень просто объяснить. Когда приходил Владимир Владимирович, Путин к власти, его изначально предвыборная программа строилась на неком консерватизме. Он был политиком, пускай и западного толка, нацеленным на нормализацию отношений с Западом, но тем не менее он представлял себе ну, такого стабильного консерватора правого толка. Алексей Навальный не представляет собой никакого правого толка, никакого левого толка. И сейчас ситуация заключается в том, что все ненормальным стало из-за непомерных амбиций одного человека. Одного человека во власти. Алексей Навальный все-таки представляет собой какую-то команду. Какую-то огромную массу людей. Которые его поддерживают, которые являются его электоратом. И в этой огромной массе людей появляется ну, огромное количество других активистов. Которые точно так же представляют команду Алексея Навального, как и сам Алексей Навальный. И в этой самой команде точно так же есть люди разных а, мнений, разных идеологических принадлежностей, разных а, политических порядков. Поэтому вот эта вот разношерстная команда, она обеспечивает, во-первых, а, нестабильность. Угу. А, нестабильность, потому что в ней возникает угу. обязательно конкуренция. Конкуренция во взглядах. Постоянно какие-то дискурсы, постоянно какие-то дебаты. А, постоянно несогласия с друг другом. И так далее и тому подобное. И вот это вот обеспечивает невозможность... А, повторение той ситуации, которая, которую мы сейчас наблюдаем. Ну, я с тобой не соглашусь насчет того, что Владимир Владимирович не было и нет своей команды. Она сейчас называется Коператив озера. Вот. Ну, может быть, она не такая разношерстная, эта команда. Может быть, там идеологический взгляд достаточно однонаправленная. Ну, хорошо. В общем, получается так, что у нас у Алексея Навального нет никакого идеологического предпочтения. То есть он не представляет националистов. Он не представляет коммунистов, он не представляет либералов, он за нормализацию обстановки в стране, он за стабильность. А, ну, смотри, вот ты, к примеру, можешь себя позиционировать, uh -huh. на, не знаю, кто ты по политической принадлежности, к примеру, ну, придумаем что-то. Ну, я вот по политической принадлежности вообще, я русский националист. Хорошо, вот ты русский националист. А ты как русский националист выступаешь против коррупции? Безусловно против коррупции. Ты выступаешь, как русский националист, против того, чтобы детей, ну и не только детей, сажали за репосты в нашей стране. Безусловно, против. Но и, именно, именно поэтому, основываясь вот на этом, Алексей Навальный отчасти, <с от большей части, поскольку все мы выступаем за нормализацию в нашей ситуации, в нашей стране, он представляет интересы разных групп, и эти разные группы объединяют. Хорошо, я понял. Александр, в принципе, как мы уже выяснили, в Костроме оппозиционная деятельность ведется уже, получается, второй год. Не кажется ли тебе, что с каждым митингом, с каждым мероприятием люди все более отчаиваются, люди все более разочаровываются именно в этом способе против... противостояния? Как ты думаешь? Вот Потому что я по своим обывательским ощущениям помню, я пришла на первый митинг 26 числа. Это был самый, на мой взгляд, мощный митинг, когда люди впервые вышли, Опять же, у них, скорее всего, накопилось очень много эмоций, много недовольства. А постепенно, все-таки, этот напор со стороны многих людей он все более и более, скажем так, Спока теряется. Да, теряется. Ну, объективно-то так, на самом да. деле. Ну, может быть, как бы вот эти последние митинги, связанные с пенсионом. Да, он, они были немножко, да. как бы, немножко, они были жестче, они были. Ну тема такая. Ну в любом случае, да, вот этот позиционный напор, он спадает, безусловно. Почему так происходит? И именно это, мне кажется, связано, опять же, с протестом митинги. Многие не видят смысла. Они понимают, что пенсионная реформа нам, естественно, будет вредить. Они понимают, что многие функции государства, они не выполняют эти функции. Но они не видят выхода именно, скажем так, в борьбе через митинги, через выходы на улицу. Как mm -hmm. ты считаешь? Uh, ну как все как? очень, все очень просто. Uh, опять же, все очень просто. Я всегда повторяю, mm -hmm. что все очень просто, но как оказывается, все очень сложно на самом mm -hmm. деле. Uh, ситуация заключается в следующем: митинги, пикеты и так далее, всякие демонстрации — это все акционизм. И вот этот вот акционизм, он а, все-таки не служит самой себе, самой себе цели. Мы на митинги выходим не для того, чтобы просто постоять и покричать. Он обязательно должен, по крайней мере, на мой взгляд, должен служить какой-то вот постепенной цели. Митинги а, в компании Алексея Навального, они помогали Алексею Навальному набирать какую-то популярность. А сейчас, сегодняшние митинги, они помогают а, оппозиционно настроить людей по отношению к этой самой пенсионной реформе. Объяснить им, что то, что им говорят сейчас по телевизору про пенсионную реформу, но это как минимум неправда, а как максимум глубокая пропаганда. И если кто-то не видит смысла в дальнейших протестах, то, наверное, это все-таки связано с какой-то недоработкой во мне. Мне необходимо работать больше для того, чтобы объяснять людям, для чего необходимо вот это вот протестное движение на постоянной основе, для чего постоянно необходимо выходить на массовые мероприятия. Это обязательный способ давления на власть. И без него, к сожалению, никакой... Дальнейшие цели, которые могут, может представлять из себя акционизм, добиться невозможно. А, на мой взгляд, сейчас, поскольку я хочу мирного урегулирования мирного ситуации в нашей стране и мирного транзита власти от жуликов и ворам, к нормальным, к нормальным людям, митинги и протесты, они все-таки... И вот эта вот вся, вся протестная система в целом, она должна окончиться, простой вещью, выборами. И ради вот этих вот выборов, ради... Человека, который будет представлять наши интересы, или людей, которые будут представлять наши интересы на региональных уровнях. А ради них необходимо продолжать это самое протестное движение, его необходимо всячески наращивать. Ради них необходимо выходить на массовые мероприятия для того, чтобы продолжать давление на власть и для того, чтобы она понимала, что либо мы так разрешаем эту ситуацию, либо мирным путем, а либо все-таки, наверное, это перерастет ну, в какое-то глобальное событие, которое, к сожалению, никто из нас не сможет контролировать и которое окончится ну, довольно плохо, чего многие не хотят. То есть получается так, что на самом деле ничего так не влияет, ничто так не влияет на власть, как какие-то уличные акции. А, уличные акции, но ну, это единственный способ давления. У нас других просто не осталось. Какие СМИ, но ну, они от них открещиваются. у них есть своя госпропаганда. А, какие, какие еще способы есть? Выборы и митинги, массовые протесты. Массовые протесты а, служат ну, цели одной, вот митингом подойти, прошу прощения выборам. С помощью этих самых массовых митингов и протестов можно заставить понять власть, что либо вы пропускаете необходимых нам людей, либо даете нам шанс какие поставить какие-то представители, действительно, которые не будут ставить своей целью разворовывания наших налогов и так далее и тому подобное. Даете нам возможность пропустить каких-то людей, которые будут представлять наши интересы на региональных уровнях или на федеральных. Либо эти самые массовые митинги и протесты будут продолжаться, либо мы точно так же будем выходить на митинги и называть там имена и фамилии единороссов, которым будет это жутко неприятно, и на которых это взымеет свое воздействие. И это вообще может закончиться каким-то ну, каким плачевным образом, неизвестно к чему привести, либо так, либо никак. Почему так болезненно в России переходит трансляция власти одного руководителя к другому? Почему то какие-то всегда... Ну, в общем страдают зачастую и сами руководители, вот, например, нынешний режим так жестко держится за свою власть, я так понимаю, только лишь потому, что он ассоциирует власть, собственно говоря, со своей жизнью. То есть они прекрасно понимают, что если они окажутся сейчас без власти, то и их жизнь, и, их, и жизнь их близких будет под угрозой. Почему в России вот сама власть и сами люди допускают вот таких критических ситуаций, когда, в общем-то, они подставляют и себя, и своих близких. Ну, мы не кровожадные вампиры, вряд ли, скорее всего, они опасаются за свои жизни, вряд ли они опасаются, что они могут подвергнуться какому-то насилию со стороны людей, которых они... А что тогда не держатся, не от Очень Зачем? Очень они Зачем? Почему спор... они так боятся тогда людей? Комфорт. Комфорт. Комфорт, вот им это главное важнее, это культ карга, вы заметьте, посмотрите на любых чиновников. Они не увлекаются никакими там духовными ценностями, им абсолютно наплевать на все. Им важен только собственный комфорт и комфорт своих детей. Они очень любят роскошь, они очень любят э, дорогие спортивные автомобили, они очень любят огромные дворцы. Вот посмотрите на дворец Медведева, но это явно неадекватная трата каких-то средств, сбережений. Зачем это необходимо? Зачем необходимо выстраивать себе многокилометровые дворцы? Почему не ограничиться, ну, не знаю, каким-то скромным дворечком или чем-то еще, почему не, не ограничиться каким-то трехэтажным, четырехэтажным зданием, для чего это необходимо? Все очень просто, у них пульт карго, они неадекватные, они зажрались, и у них начался ну, какой-то, не знаю, порноидальный синдром увеличения собственного богатства и собственного достояния. Для меня это на самом деле тоже открытый вопрос, чего они беспокоятся, за, за что они беспокоятся. Uh, но я все-таки не думаю, что это касается какой-то собственной жизни, что они беспокоятся там за жизнь своих близких родственников. Мы же не кровожадные вампиры, мы никого убивать не собираемся. И я трудно. Ну, да. никто, никто никогда не говорил на митингах о том, что давайте сейчас пойдем сжигать uh, Вову Путина или сжигать там, близкое окружение Кремля. Нет, просто Вове Путину сейчас на самом деле 65 лет. Это пожилой человек. человек. И вот брать на себя вот сейчас такие такое бремя управлять такой огромной страной. Тем более, сейчас. Вся эта структура управления сведена к тому, что фактически все управляется, так скажем, в ручной режиме, это же очень сложно, это очень трудно. Вот я бы, например, в 65 лет ни ну, в жизни не пошел бы президентом страны, там кто-то рулить. Это же очень сложно. Почему они так за свою власть? А, ну вот почему их... Если ты, конечно, они ничего не, Если ты говоришь, что они ничего не боятся, то это просто нужно сказать. Они, они боятся, они боятся потерять. Наверное, им даже жизнь не так дорогая, жизнь близких родственников не так дорога, как. Вот эти вот самые дворцы, яхты, виноградники и так далее и тому подобное. Для них это в приоритете. Единственная цель их существования – это наращивание собственного комфорта, увеличение собственного благосостояния, на мой взгляд. по крайней мере. А для чего держится Владимир Владимирович Путин за власть, ну, mm -hmm. это абсолютно понятно. Я поддерживаю слова непокойного Бориса Немцова. Когда он сказал, что Владимир Владимирович Путин – он сказал это в более грубой форме, я выражусь помягче. Он сказал, что неадекватен. Здесь, по-моему, абсолютно, абсолютно ясно это прослеживается. По крайней мере, в последних событиях, которые там произошли за два года в Крыме и Украине, этот человек считает, что все держится на нем, все жизнится на нем, что он гарант чего-то там, что... Он пускай не абсолютный царь, но вот он тот, кто держит Россию от провала в какую-то бездну. Неадекватную, неоспоримую, обездонную и так далее и тому подобное. Владимир Путин считает, что вот он солнцеликий, и все именно от него зависит. Что если его не будет, обязательно случится какая-то катастрофа, катарсия из каких-то целых духов и злых сил, которые захватят Россию и развалит ее. Владимир Путин просто стал неадекватным в связи с тем, что он... 18 лет находится у власти, видимо, это на, него, на его психическое состояние, на психическое здоровье повлияло неблагополучно и заставило его ну, отречься от здравомыслия и здравого рассудка. И вот есть Южная Корея, такая хорошая такая страна Южная Корея, очень активно развивается Южная Корея. И вот они чемпионы по расстрелу, посадкам своих президентов, первых лиц государства. Может быть, такая публичная порка, она на самом деле имеет место быть с точки зрения улучшения вообще общественной морали. То есть, или, например, прекрасно такой человек из Чаушеску. Вот. Да. И сейчас, вот, как мне кажется, все чиновники Румынии находятся под прививкой этой вот чуушеску. Лучше вовремя уйти, чем стать таким вот прекрасным чеушеском которые все будут поддерживать, любить, целовать его портреты, весить портреты в каждом кабинете, в, каждом, в каждой комнате, а потом, в конце концов, как-то любовь перерастет несколько в другую ипостась. Может быть, вот эти вот прививки, на самом деле, они имеют значение для общества? И, может быть, и проблема наша в том, что люди чувствуют безнаказанность? У чувствуют безнаказанность. Были, были у нас уже расстрелы, ну, к чему они привели? Там, к тирании, uh -huh. тоталитаризму Советского Союза ну какого-то то есть вот этот болезнь положительного... переход ты имеешь в виду в семнадцатом году который произошел да положительного да, воздействия они не возымели началось а, если не хуже то хуже. Более. Хуже. если если не хуже то точно не лучше по крайней хуже. мере а, ну и здесь ситуация точно такая же если будут какие-то публичные порки Но они не приведут ни к ничему Ну да, запугают там пару человек Но вдобавок ко всему мы выстроим страну Непонятно на чем Непонятно на каком фундаменте И непонятно как нам этот фундамент Необходимо принимать в сознание. А что касается всяких Чаушевских И там Румынии Ну вот сейчас в Румынии выходят по 100 тысяч человек На улицу городов И как мы видим Там никакие прививки не сработали видим. Ну да, Неизвестно, чем это кончится Да, власть как-то себя очень агрессивно ведет Очень агрессивно ведет Но мы же говорили про реалюстрации С другой стороны То есть человек, который властью, он должен абсолютно четко понимать Станции... Что он несет ответственность за свои действия Я даже может быть считаю, что Вот, у Рубка, меня избрали главой Какой-то административной территории Может быть после того, как я закончил Управление этой административной территорией Может быть я должен доказать вообще говоря Что я ничего плохого не сделал ну, смотри, во-первых, иллюстрации, они же необходимы не для того, чтобы угу. а, какую-то публичную порку устроить. Ну Иллюстрация ⁇ это фактически такая вот цивилизованная форма а, привлечения человека к ответственности. Человека к ответственности, да, да политическая ответственность. Политическая ответственность. Иллюстрации, вот, по крайней мере, на, ну, в нашей ситуации, в ситуации с Россией, они необходимы для того, чтобы эти самые чиновники, они не получили обратно свою власть. И это, прежде всего, приоритетная задача. Потому что ну, нужно, нужно здесь руководствоваться не какой-то публичной поркой, а эффективностью. Угу. А, вот эти вот чиновники уйдут. Слава богу, мы должны отречь, потому что мы прекрасно понимаем, чем они будут заниматься в случае, если у них появится хоть какая-то грамотная власть. Какая-то малая талика. А... Что там еще? -то? Что ты говорила? Я говорил о том, что -то с одной стороны иллюстрация. С другой С другой стороны, стороны, кто будет нести ответственность за то, что они сделали? Понятно, да. что, например, как они младшие, не да. пойдут дальше. Ответственность за то, что ты Нет, делал, но сменяемость потому... это уже классно. Да. Потому что у нас и вся все... проблема в том, что не сменяемся. Вот Вова Путин встал у власти, и все, вот он в 18-е шурует, шурует, шурует, шурует, шурует. Если посмотреть на первое интервью его, когда он говорил, что я там за демократию, я никогда не буду... Пред... Прибегать к там каким-то тоталитарным формам управления и прочее. То да. Сейчас он вообще полностью изменилась. Такое общение, что посадили другого человека. Он вообще изначально ориентировался, ну, когда свою первую президентскую да. кампанию вел, он был как бы политико ориентирован на взаимоотношения с Западом, на нормальное выстраивание эти самые. А э, кстати, вот я тебе сразу перебил, как ты считаешь, все-таки вот наш путь в сторону Запада или в сторону Востока. Не имеет никакого значения. Имеет, и да? это тоже абсолютно ну, неадекватное. Определение восток, запад, берите все самое эффективное оттуда, берите все самое mm -hmm. эффективное оттуда, не навешивайте никаких ярлыков, не нужно... Чисто никаких, прагматический какие... подход, Чисто да? Чисто прагматический подход, да, безусловно, но здесь речь же идет о жизни и здоровье, прежде всего, не о какой-то идеологической составляющей, а о комфорте людей, которые должны жить, которые должны жить хорошо и которых и дети должны быть безопасности. Mm -hmm. То есть, у нас же, в принципе, все прекрасно, вот есть Конституция, есть там три ветви власти. Исполнительное, пардон законодательно, исполнительное и судебное Все отлично, вот разрите эти вещи власти Пришел, значит Представитель МВД, принес какую-то бумажку Хочешь кого-то посадить У тебя посмотрел, сказал, у тебя тут лажа Неси мне новую, да, если ты хочешь кого-то посадить Тут же нет, вот Как бы не работает это, хотя все вроде бы должно работать То есть люстрация, ответственность за свои действия То есть постепенно На самом деле Вот гражданские права Гражданские права Единственное, гражданские права, единственное, что мы не можем импортировать сейчас. Потому что можем привести там камеру, можем привести там микрофон, айфончик. А гражданские права мы только можем сами добывать. Ну, потому что, как правильно сейчас говорится, и как правильно сейчас фраза популярна стала, в ней говорится о том, что права не дают, права берут. Mm -hmm. да. Да. почему ты не рассматривали себя на самом деле как продолжение какой-то политической карьеры в существующем правовом поле Российской Федерации, избрали какие-то скажем, сначала в роли депутата какие-то посты. Скажешь, mm -hmm. может быть, даже баллотируешь на более крупные какие-то административные должности? Я все-таки, во-первых, ну, во что необходимо для того, чтобы баллотироваться? Необходимо а, знание системы, в которой ты будешь работать. Uh -huh. Необходимо заточное знание своих полномочий. Необходим широкий кругозор, это не менее важно. И необходимо, ну, все-таки маломальское знание а, каких-то основ а, правого государства. А, там, а, Всему тебя, на У тебя советики, всему тебя научно. Сейчас вот советики, всему тебя научат. Вот эти вот тебя. люди, вот эти вот люди, которые. тут того, более важно, понимаешь, а? вот знать вот это, знать вот это, знать вот это, это будет более важно, понимаешь? Как бы. Мотивация. Зачем вот эти, ты туда идешь? Мотивация гораздо вот такой, вот больше. Смотри, вот смотри, вот эти вот люди, которые идут, они замечательно мотивированы. Они хотят денег. Они хотят денег, да, да, которые да, да. сейчас Они идут. все знают. Они знают внутреннюю систему. Они знают там и это, и, они и, знают СНИПы. Это на самом деле да. не важна не внутренняя система, ни получение образования. Их абсолютно не интересует, как там устроено в другом месте. Ага. Они не думают о том, как они будут что-то выстраивать. Их интересует только одно, то, что их мотивирует. Это огромные мешки с деньгами. И для того, что, я считаю, что для того, чтобы баллотироваться, необходимо все-таки поднабраться какого-то опыта на более-менее низших должностях, на получить прежде всего образование, угу. ну, соответственно, важно, конечно, да. И более того, ну все-таки не настолько я известен, и в ближайшие годы я не стану настолько известным для того, чтобы занять какой-то пост, пускай там даже самый минимальный, там, в муниципальном образовании. То есть наша цель понятна, то есть нормально, мирный. Ну, в принципе, как бы да. мы хотели это сказать, потому да. что многие люди, смотря даже на... Да, это, но есть, да, на вай, да, но да. Потому да, что, да. что мы хотят, хотим революцию, все как в Америке. Да, да, там. да. Ну, да. то есть, такие стереотипы очень плохие. Что понятно, что на самом деле, да, что мы просто хотим... Ну, не то, что мы хотим, но это нормально. Когда взрослый человек, как бы, принимает какие-то решения отвечает за них. Не просто смотрит на царя, который даст ему какую-то пенсию, либо не даст ему эту пенсию, да, Придет там Емец, либо Албин, либо там еще какой-то царь и тут начнет что-то делать и начнет какие-то копейки давать или там как мы наладит там какую-то жизнь. А на самом деле он может влиять на политическое поле э, в вот, своем окружении. В этом речь да, идет. В да, этом да. речь идет. надо возможность, или мы хотим там возможности влиять на политическое поле. Да. хорошо, что мы до да, этого в конце концов договорились, как-то мы сложно к этому шли. Mm -hmm. Так, ладно. Вроде бы. Mm -hmm. Вроде бы все. Спасибо. Ну, все, на зависит. самом деле, Саша, ну, ну по-большому Как бы я на камеру сказал, но по-большому На самом деле, вот те люди, которые, такие люди, как ты Очень значимы для общества Потому что, ну В принципе, пассиональных людей Достаточно много, но в основном Они ограничены, знаешь, какими-то Тормозами уже, семьи Работы, прочие там Вещи, а то, что ты делаешь, очень важно Для общества На самом деле, спасибо, спасибо. большое спасибо. Потому что, когда я тебя вижу ну, на митинге, у меня у нас вот прям да. сердце Зажигается, и я понимаю, что No. Не все у нас потеряно, в конце концов мы придем к нормальному положению в стране, надеюсь, безусловно, надеюсь. безусловно мы придем и все будет у нас хорошо, но иллюстрации, не прощайте им иллюстрации, не прощайте, жестко, жестко, конечно, правильно, никакого стрелять, убивать не надо, блин, они хотят привести, они хотят привести нас к этому, чтобы показать, какие им гады, как мы хотим себе все забрать и, как говорится, в конце концов, вы для себя и для своих детей.